Коллеги, по большому счету настроение каждого человека начинается после того, как он выходит из квартиры на работу или идёт на прогулку, отводя ребенка в детский сад. Если у нас все будет хорошо, но двор не благоустроен, разбита будет дорога, если не будет детской площадки, где с ребенком можно будет погулять, если не будет парка, где наше старшее поколение может спокойно, безопасно отдохнуть в тени на удобной скамейке, то грош, цена всем нашим усилиям. Это настолько важно и по понятным причинам десятилетиями у нас руки не доходили, без финансовых средств не было этой теме в Курской области этот год объявлен благоустройством, не значит, что в этом году все, что будет сделано, это конечный перечень. Наоборот, мы планируем высветить всю проблематику, обозначить и сделать приоритизацию по тем объектам, которые нужно делать в первую очередь, во вторую, в третью очередь, от самых крупных глобальных, как парке в областном центре, так и в небольших населенных пунктах в наших селах в том числе. Но как это сделать, как обобщить эту всю ситуацию? Я бы хотел слово предоставить Полодовникову Ивану Александровичу по вопросам благоустройства и организации новых публичных городских пространств и муниципальных образований. Иван Александрович, вам спасибо, уважаемые коллеги. Для меня Курский край это прежде всего земля, которая хранит память о военном подвиге наших предков. Да и весь центральный черноземный район это благодатная русская территория, которую нужно и очень важно развивать. Необходимо сохранить уважение к традициям, уважение к корням но в то же время сделать регион современным, отвечающим а, запросам людей с сегодняшнего 21 века. В этой части опыт накопленный мной в должности руководителя института мозжевельников проект абсолютно применим в Курске. Я говорю и об экспертном подходе, и о практике. Не просто важно разработать нужные проектные решения или какую-либо концепцию но еще и оценить масштабы затрат, а самое главное – это учесть минувшие ошибки при применении благоустройства. Вижу в городе большой потенциал для того, чтобы благоустройство буквально зашло в каждый год, на каждую детскую площадку, успел уже убывать во многих объектах городских и, как Ваш советник Роман Владимирович взял в работу два объекта. Это парк ледники, части разработки полноценного инженерного проекта, и район Стрелецкого озера, части разработки концепции по устройства. Считаю важным, чтобы партия в данном случае меня поддержала как якорные и ключевые проекты в рамках компании. Стратегически важно обеспечивать для людей такие места, где люди смогли бы проводить интересный досуг, отдыхать с удовольствием гулять. Важно научиться к своему, относиться к своему городу бережно и с любовью. Это та культура, которая должна начинать с чего-то прививаться. И у Москвы здесь очень хороший опыт, когда все зоны, которые были благоустроены в рамках различных городских программ, в итоге были приняты жителями с большой благодарностью. Уже сейчас несколько муниципальных образований Курской области стали победителями федерального конкурса «Дубоустройство новых городов России». Я считаю, что это только начало. Благодаря совместной работе, как я уже неоднократно говорил, сможем привлечь в Курскую область лучшие наработки, столичные практики, которые будут интересны и востребованы. Важно сделать так, чтобы наш опыт реализованных проектов в сфере благоустройства был полезен. К тому же сейчас Кружка стоит на пороге масштабной даты, тысячелетия, и в рамках этого предусмотрены крупные инфраструктурные проекты, задача которых сделать областной центр, да и не только, более современными. Свою миссию вижу в том, чтобы помочь Кружку стать городом, обращенным лицом к жителям. Большое спасибо. Спасибо большое. Действительно, пласт работы предстоит колоссальный и незазорно, я считаю, учиться учиться и перенимать наши практики. Будь то соседние регионы, столичные регионы, зарубежные опыты применять все самое современное, все самое комфортное и безопасное, что использовалось до нынешнего момента. А востребованность в этой части колоссальная. Мне отрадно слышать, что Вы выбрали в качестве реализуемых проектов э, такие районы нашего областного центра, которые э, стояли у нас на втором плане. И где, по большому счету, много проживает э, людей, Действительно, там большая востребованность в комфортном, безопасном пространстве. Если удастся реализовать проекты, то это очень здорово повлияет в целом на среду областного центра и города А те проекты, которые и сейчас готовятся в рамках благоустройства и комфортной среды наших малых городов и населенных пунктов, нужно продвигать, потому что. Рыск, Львов, Щегры, Потеш, Курчаток, Железногорск также требуют особого и пристального внимания. И нужно создавать такую среду комфортную, безопасную, чтобы наша молодежь не уезжала там, где чисто, комфортно и современно, а действительно могла завести семью, безопасно погулять там с ребенком или провести время со своими дедушками, бабушками, родителями, со нашими старшими, Это большая работа. Если мы с вами сдвиг сделаем, то большое, большое движение в этой части это будет очень здорово. Именно, еще раз повторю, на это нацелен госблагоустройство. Мы только начинаем работу в этой части. Спасибо большое. Иван.